Итак, в первую очередь мы будем калибровать термометр Харви Калибровать будем по эталону Сначала в комнатных условиях потом при более высокой температуре Мы кладем наш термогрогрометр Берем эталон В данном случае я использую вот этот вот детский комнатный термометр спиртовой спиртовому термометру доверия больше поэтому поддерживаем их в таком виде 10-15 минут и откалибруем наш стрелочный термолегрометр по этому эталону вот наши термометры полежали минут 15 наверное рядом показания на первом в районе Тридцати четырех, тридцать трех градусов на нашем эталонном. Это двадцать восемь градусов. Да, двадцать восемь градусов мы берем отверточку. Сзади здесь у нас соответственно Отверстие, через которое с помощью отвертки мы можем крутить стрелку, нам нужно на 28 градусов. Вот, думаю, вот так. То есть вот 30, 25, чуть ближе к 30, вот на 28. Откалибровали. Теперь проверим то же самое на более высокой температуре. И подстроим немножко в случае необходимости. Так, вот наши термометры в сауне. Сейчас датчик на пульте показывает 40 градусов ровно. Давайте посмотрим, что показывает наш контрольный термометр. Он показывает так... 35 градусов. Он показывает. И, собственно, наш термолигрометр, который мы калибруем, он показывает ну, тоже 35 градусов. Поэтому будем смотреть еще. Подождем, пока на датчике будет температура 50, думаю. Так, ну вот финал нашей всей эпопеи с термометром конкретно. На эталонном у нас 50 градусов, ровно 50, отсюда, наверное, не очень видно, но ровно 50. На нашем основном термодигрометре чуть-чуть меньше 50, я сейчас подкручу до 50 Вот, четко 50 градусов сделал я на термометре. И теперь могу считать его полностью откалиброванным.